здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такие вот слитки тапочки крючком пишут мне в комментариях девчонки что спицами хотят как бы такие популярные модельки крючком поэтому я буду некоторые модели делать в двух вариантах и в двух вариантах и крючком и спицами нитки у меня акрил вы же выбираете, девчонки пожалуйста нитки помягче у меня очень жесткие, поэтому они не очень сильно подходят я бы вам не советовала я уже довяжу, потому что начала а вы выбирайте помягче нитки и громаж не очень важен потому что я буду объяснять сам принцип и вы можете связать так как захотите у меня это в 100 граммах 285 метров и крючок 3,5 мм для начала я набрала цепочку 34 сантиметра. у меня это 60 петель почему 34? потому что длина ступни у меня 24 сантиметра и плюс 10 сантиметров далее вяжу столбиком без накида одну воздушную петлю вот из последней обычными столбиками я вяжу так вот вверх я продолжаю вязание столбиками без накида 7 рядов всего смотрим провязала я 7 рядов всего Видите, вот так вот оно выглядит. Здесь у меня 3 сантиметра, то есть в высоту я провязала 3 сантиметра. И теперь мне нужно сделать вот этот уголочек такой, тоже продлить это вязание на 3 сантиметра. Так как у меня 7 рядов, я набираю 7, петель, делаю 7 воздушных петель. 3, 4, 6, 7. Поворачиваюсь и буду вязать 1 воздушная петля подъема, со следующей начинаю вязать. Вот. Далее мы вяжем снова ровно. Единственное, что я хочу вам показать сейчас, так это, как я вяжу столбик вязания, я вам не показала. Но сейчас хочу показать вот эти 7 петель. Вот такой вот у нас уголочек мысик. И вяжу я столбик без накида за петли, обе петли. Бы за всю косичку не беру за одну нить а за обе вот таким вот образом продолжаю далее вязание вверх вот так вот примерно здесь я провязала 19 рядов и теперь я буду делать кайму кромку 11 сантиметров это у меня так что смотрите где-то 10-11 сантиметров 10 тоже будет вполне достаточно кромку я вижу вот таким вот образом девчонки воздушная петля подъема переделаем накид одну петлю пропускаю и следующий через одну вывязываю столбик с накидом таких столбиков я вывязываю 7 7. теперь 2 петли пропускаю и в третью делаю столбик без накида 3 воздушные петли и в эту же петлю столбик без накида далее 2 петли пропускаю буду вязать в третью 7 столбиков с накидом 1 2 пропускаю в третью вяжу столбик без накида три воздушные петли и возвращаясь в этот столбик и так далее. Так вот она моя деталь готовая. Я ее немножечко приутюжила. Еще что не обязательно в вашем случае, если у вас будут помягче нитки. Теперь будем сшивать. Первым делом нам нужно сложить вот эту вот часть, так чтобы у нас был левый и правый тапочек, потому что вот так вот, видите, чтобы они были в зеркальном отображении. И вот первым делом мы начнем вот эту как бы краешку, боковинку. Вот так вот, прямо в нахлест я немного делаю, чтобы хорошо легло. И не было дырок. Так вот, смотрите, я пришила теперь я выворачиваю на изнаночную сторону и буду пришивать сшивать по низу и вот этот пальчик вот так вот начну отсюда сошью все таким вот образом и вот, вот так вот продолжаю сюда вот смотрите я сшила теперь мне остается здесь совсем немного и я соберу эти где-то два сантиметра я не дошила остаток я просто присборю чтобы на пятке хорошо сидела вот так вот чтобы здесь как бы сделать эффект пятки Вот такие вот тапочки у нас получились, следочки носочки сегодня. Я с вами прощаюсь. Ставим лайки, подписываемся на канал, подписываемся на инстаграм. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.